до первого этажа не достал. Есть вставок какой Ну, какой Виталий, а есть? Где она, на работе? На работе она. Ну вот, вот, вот, вот родная, брат одной приехал. Ее родной брат. А Скажите, пусть меня заполеет. А, нету. Я жительница, хотя бы 65, обращалась не раз по поводу вот этого всего, затопления. Обращаемся в ЖКХ, ЖКХ обращается в администрацию, друг друга отправляет на всех подальше, ответа мы не можем дождаться. Квартира не приватизирована. Того, что почему у нас администрация, ЖКХ ничего не шевелится? Почему я должна в зале сделала батарею за свой счет? Почему я должна это делать? Должно у нас ЖКХ. Повредился у меня линолин, батареи, мебель. Кто мне все убытки возмещать будет? И хотя, в конце концов, почему-то мы должны жить или страдать за это? застой себе, карман набил, он ни в чем не виноват, а мы почему люди должны страдать? Была бы у меня приватизирована, я бы слова не сказала. Лазо же это же все проверяться. Для чего у нас сидит ЖКХ, для чего у нас сидит администрация? Карманы только набивать, больше ничего. Жители обращались не раз и всех посылали далеко и подальше. А людей каждый год топит, и топит, и топит. Вот смотрите, вот мы маленько уже выкачили. Вот смотри, прямо. Вот. Вот смотри. А кукла. Куда вы вот, смотришь? Ничего себе смотри поставьте. Ну, здесь вот так и я подставлю. мне нет. Да у меня там вода У меня там полная вода. Вот, смотри. У меня тоже там полная вода. Ну, видите, рада порваривают куда-то Какую-то кружку дайте воздух скинуть. Кружку, кружку, кружку, вода польется, кружку. А, польется. я кищаю. Видишь, погулял вода. Так ответ надо взять. Да, yeah. yeah.